Подписчикам и гостям я Джетли И сегодня я покажу вам, как осветляться самим У меня здесь стоит система двух зеркал Вот, я машу рукой вам там Для начала нам надо снять с себя всякие побрякушки Шеи, всякие ниточки, веревочки, металлы Которые могут неплохо так окислиться кольца И прочее подобное Итак со мной, кстати, тут будет совушка. Это, по-моему, самая нормальная энергетика из этой серии. А, два зеркала, сейчас поймете, зачем мне надо. Правда, мне вот, например, сейчас удобнее смотреть в камеру все-таки. Какая-нибудь старая рубашка. У меня эта рубашка, ну, она мне нравилась, но она мне служит для покраски из-за того, что вот здесь... Здесь у меня образовалась дыра. И если бы я ее зашила, то она бы все равно не выдержала. Это было бы видно, было бы некрасиво, ну и не очень насильника. Итак, у меня есть все та же мисочка, В ней маслица для волос немножко, но это не из-за того, что я его добавила, из-за того, что оно туда протекло. Потом, как выяснилось. Вот эта баночка это 6%, эта баночка 3%, это капус. Как выяснилось, то, что они стоят гораздо дешевле, чем каждый раз покупать маленькие баночки. Всего, по-моему, 250 рублей за такую бандуру. Вот такое вот дешевенькое масло для восстановления волос. Это после осветления, надо просто одну капсулу нанести на 30 минут на волосы и сидеть ждать. Потом смыть, расчесаться, <смех> смыть, помыть голову, нанести бальзам там что-нибудь для того, чтобы ваши волосы не были мочалкой. Как у меня, если я не буду их пытаться восстанавливать, хотя бы визуально. Что еще есть? Вот такие вот заколочки, вы, по-моему, их видели мне даже самой интересно так, это тюбики с краской она мне сейчас не пригодится еще тюбики с краской хромоэнергетический комплекс от СТЛ. и э, вещи падают вещи падают, не падайте я просто в углу заделась, потому что иначе никак бы не получилось. У меня только одно большое зеркало, оно уж в шкафу. Вот, хромоэнергетический комплекс. Нам отсюда нужна будет одна ампула. Вот, вот такая. И ведерка. Ведерка тоже от Капус. Я, по-моему, рассказывала... Откуда оно у меня, сколько стоило? Сейчас оно, по-моему, 540 рублей стоит. Ну, то есть, блин, вы можете хоть засветляться на 1000 рублей. И... Давайте все сложим обратно, чтобы не мешало. И поехали. Думаю, все пропорции вы помните. Один к одному. И одна хромоэнергетическая ампула. Вынимаем кисть. Сейчас вы узнаете, зачем мне тоннели в ушах, потому что тоннели тоже надо снять, передокрашиваем. Так, четырех ложек мне должно хватить. Спасибо. И так, мы берем троечку. Потому что осветляет шестеркой. Эти волосы очень чревато. Ну и конечно же немного <смех> проглядывающиеся корешки, которые не успели отрасти до того момента, когда их нужно красить, подкрашить. Но все равно это видно. Вот. И так как тройку обычно наносят на прикорневое, там 1-2 см, а остальное окрашивают шестеркой. Ну, Мы окрасим тройки все. Потому что мне надо чуть-чуть чуть-чуть побольше ну, осветлить. осветлиться. Я все же ухожу в коричневый, в карамельный, такой желтый. Ну как? Если вы не понимаете, где надо прокрасить, вам надо просто затонироваться чем-нибудь. Либо тоникой, либо тонером можно от СТЛ. Ну, как бы синим и фиолетовым. Синий убирает ржану, а фиолетовый желтезну. Мы все это должны прекрасно помнить и не забывать. Вот. Ну и как бы то, что недоосветлилось, они вытаскивают. Оно становится коричневым, и это надо мазать по новой. Вот. Короче, если нам не хватит, мы наведем еще. Такое оно гусенькое. густенькое. Теперь добавляем ампу. Я сейчас не знаю, как вот эту штучку ломать, потому что ее по идее ломать надо, я просто скручиваюсь. Ну, вы помните. Капус, кстати, более щадящий, чем эстель. Ну, действие щадящее оказывает на волосы. И вот эти вот с храмы хромоэнергетические ампулки они немножко ароматизируют порошок хотя он пах пахнет гораздо приятнее чем эстель ну то есть он в нее то больше отдает какая разница на волосах все пахнет одинаково вот что мы делаем дальше Дальше нам надо было найти перчатки, без перчатка осветляться не стоит, сейчас мы их найдем и продолжим. Перчатки мы нашли, вот они одноразовые, я помню, где-то еще должны быть. Пачка перчаток кстати, стоит по-моему 500 рублей, ну вроде как в аптеке, и они самые оптимальные, это хирургические перчатки который используется просто повсеместно. Давай, давай, давай, давай. У меня просто очень мало заряда у камеры сейчас Надо все сделать быстро. Расчески у меня, к сожалению, не предвидится сейчас. А вот это очень зря, кстати, потому что нужна расческа. Что мы делаем? Мы делаем пробор. Отсветляться всегда надо затылка. Затылка. По идее в зеркале не должно быть все видно, но у меня зрение на носовое. Я все вижу пятнами. Так, приступаем. Вот я в камере вижу, а в зеркале нет. Вот печаль какая, да? у меня там много отрастало главное стараться не попадать на кончики потому что это будет весьма-весьма плохо можно пересушить волосы, они отвалятся угу. у меня где-то еще одна кисточка должна была быть которые волосы можно переворачивать как страничку. Вот так вот. Легко решить. Может быть я позвоню матери и скажу, мама, осветли меня, пожалуйста. Сделай, как ты это делала раньше. Я же тебя крашу. Иногда. Или Пурлину. Но Пурлину далеко, я не знаю, куда он если захочет приехать в Москву приедет. Так. А кстати у меня сейчас могут еще парикмахеры тапки кидать, потому что, ну скажу, что я все делаю неправильно, рыбры, но как бы это моя голова. У Моих зрителей, думаю, тоже есть своя голова, и они Должны понимать, что можно делать с ним, что нельзя. Потому что я помню, как я первый раз красилась, ну осветлялась, на девятке, по-моему, на, на девятке, на двенашке. Потому что меня шестерка не брала вообще, у меня были раньше крашеные волосы, такой в темный цвет. Вообще прям, ну, с оттенком красного, красный это самый такой цвет, который не вытравляется. И я, короче, себе нафиг сожгла все волосы. Это было не круто. Постоянно забываю о вот этих заколочках. Можно же вот эту верхнюю часть разделить и улавствовать. Ой, чувство закидает меня так. Конечно. Прям чувствую, чувствую. Так, ну, ничего. Ладно. Нормис. It's Ну, красота требует и жертв, даже если это твои волосы. Ну, по крайней мере, если они отвалится, у меня будет дополнительный стимул снять видос про то, как самим сделать парик, который будет похож на ваши натуральные волосы. Если у меня камера отключится, ребят, я не буду, ну как бы переползать к розетке, потому что тут время очень очень важно. И я просто досветлюсь и потом продолжим уже. Ну, может быть продолжим, может быть. И... Ну, я думаю продолжим уже с камерой на зарядке. Вот, короче, листки <смех> вот эти штучки я не оставляю. Потому что я хочу их отрастить и сделать с ними что-нибудь интересное. Ну, типа там раз запл... заплю. Также я думаю, этот видос будет абсолютно не интересен для <смех> населения мужского пола, если у меня таковое смотрится. Хотя зачем меня смотреть, и если у меня не сиська на заднице, ну типа разве какие-то умные мысли когда-нибудь забегала меня. Так, теперь самое сложное, то, что я абсолютно не вижу. Надо отделить. Опять же. По идее, камеры мои севшие хватало на час, то есть... За час я должна управиться. Я надеюсь, что я это сделаю. Вот, и помните, если у вас что-то остается в мисочке, это можно втирать или докрашивать, точнее, докрашивать недокрашенное. Но у мне прям больше говорить хотелось, нежели сейчас. Так, что у нас? А? Главное, это нащупать ту грань, где специально, да? Вот, короче, ту грань. где у нас не ну, докрашена. Ну, Ее лучше видеть. То есть, если вы кого-то окрашиваете, вас кто-то окрашивает, то это нормально хорошо, если вы окрашиваете сами себя, то будьте готовы к неожиданностям. Конечно, не к детским, но все равно к неожиданностям. И это не очень круто. Сколько я раз сказала, круто уже. Не знаю. Вот, в общем, да. Вот. Вроде все по грани. Ну что? Продолжаем. Продолжаем. Вообще, голову надо делить хотя бы на четыре сегмента. ну вот так, чтобы нормально окрашивать. Потому что иначе у вас будет то, что у меня. Ну, лажа, грубо говоря. Я, наверное, не буду вообще никогда позиционировать себя как парикмахер. По крайней мере, пока не пройду курсы. Но вот навык окраски... Наук осветления, вот такой небольшой, и осветление в основном других людей у меня есть. Вы можете с этим спорить, но я-то знаю правду. Ну, как бы я не претендую на то, что ну, на то чтобы называться каким-то парикмахером, типа вот приходите ко мне, я вас осветлю, но хотя, если вы этого хотите, я могу это сделать. Потому что периодически я стараюсь пополнять базу своих знаний в той или иной сфере. Ну и иногда у меня это получается. Иногда не получается. Иногда я просто понимаю, что мне недостаточно либо навыков, либо мозгов. Чаще всего мозгов, конечно. Но вы что думаете, я зря крашу эту блондинку? Нет, ничего зря не бывает. Скорее всего, некоторые пряди у меня выпадут. И это будет очень печально. Но ничего, волосы не кости, волосы не зубы. Они отрастут. И можно будет снова на них эксперименты ставить. По-хорошему, когда вы окрашиваетесь, я уже это, по-моему, говорила, у вас должна быть какая-нибудь пластиковая расческа, которой можно... Продирать, пробивать, просто правильно сказать, пряди. Если не окрасится какие-то корневища у меня, это будет, конечно, печально, но не смертельно. И вообще осветляться, например, до белого, лучше всего, конечно, в каком-нибудь салоне или, ну, и с помощью минирования. То есть за несколько приемов вам там осветляют сначала одни пряди, другие вы в это время устанавливаете волосы между междусы и так камера как всегда отключается в самый неподходящий момент я вот тут вижу где не прокрасилась кстати еще одела линзы чтобы в зеркале можно было лучше увидеть потому что я как говорила уже вижу себя пятнами вот тут вот нифига не прокрасилась да уж надо будет потом еще раз проходиться, но уже не сегодня. Итак, троечка меня берет очень плохо, особенно если я выхожу, скажем так, из натурального оттенка. Как бы, ну, блин, это понятно. Это надо раз, по-моему, раз шесть, что ли, ей проходиться по моим волосам, чтобы было нормально. А так, в принципе, после осветления ну чуть-чуть повыше делать оттенок, то есть, на полтона на тон ну и все я сейчас включу свет получше на минутку буквально ну вот блин он все прям забеливает у меня конечно еще сколько-то волос выпало это нормально они обломались там просто попал на супер осветленный ослабленный вот. короче что-то такое так, камера, найди цвет, найди, найди, найди. Вот, молодец. Все желтое. Итак, у меня есть принцесс секс Collect. амячный. А какой цвет? По-моему, по-моему, Атлантик. Это супер светлые мы. Хотя не знаю, не следует, наверное, сейчас пользоваться, потому что стоит. И наши вот эти вот два. И наши два корректора, это синенький и фиолетовый. Фиолетовый мне, честно говоря, сейчас вообще не нужен. Как бы я хочу оттенок похолоднее, а не потеклее, мне подходит синенький. Не важно, что я сейчас не, не в рыжий ухожу. вот И, честно говоря, я очень давно ими не тонировалась, потому что я использую тонику в последнее время. Так, что там? Только для профессионального применения. Конечно. Так, цветные корректоры, бла-бла-бла, Милый, амячный корректор. Краска в некоторых случаях может вызвать серьезную аллергическую реакцию. В коробочках обычно лежит инструкция, и там сказано, как бы, сколько надо класть и чего надо класть. Гугл для слабаков. Короче, это 0.11, это аммиачный. Ну, мы, наверное, воспользуемся аммиачным, потому что в нем еще инструкция есть. Честно говоря, моя немножко стремается. Потому что я не думаю, что еще на один тон или на два тона мои волосы выдержат. Но давайте попробуем. В конце концов, если я опять же буду лысый, то у меня еще есть парики. Так, короче, видно вот эту часть. И ладно, замечательно. Мне главное вот там себя видеть, в зеркале втором. У меня вот тут шестерочка этой столярская есть оксигента. пора бы наверное уже на безамиачные переходить они попроще будут попроще так, ну и моя любимая часть выдавлю мне всего этого из тюбика ну вот это пахнет довольно вкусно носите это буду на все волосы на все. Я думаю его использовать довольно-таки много. И соответственно синенький. Вот, А если добавить еще фиолетовый, то получится этот типа неизвестный серый цвет, цвет металлик, который, который, который, так все любят. В нынешнем году, в прошлом, в общем, не суть. Кисточкой мы сначала перемешиваем краску. Нам нужен офигенно светлый оттенок. Поэтому синего должно быть, наверное, раза в два меньше, чем белого. А, кстати, белый, по-моему, не знаю, говорила уже или нет. Arctic Eyes. То есть арктический лед и пахнет это смешение, честно говоря, убийственно. Надо перемешать очень-очень хорошо. Вот так вот, вот, вот. Теперь, знаете, что мы делаем? Мы пойдем против системы. Хотя, ну, я не знаю, добавить вот это или вот это. Можно, наверное, вместе добавить. Давайте поэкспериментируем. Добавим вот эту ампулу. Смешиваем. И добавим вот такую ампулу. Это масло. И по идее ничего плохого случиться не должно, потому что при окрашиваниях, ну, в некоторых мастерских, некоторые мастера добавляет. Ну, то есть касторовое масло, еще какое-нибудь. А это масло миндаля, оливы, протеины, шелка, про витамины B5 и PP. Стоило, кстати, по-моему, 35 рублей. Вот. И они, короче говоря, ну, блин, думаю, ничем не хуже касторового. пахнет теперь поприятнее немножко. Вот. Масса должна получиться фактически такая же, как и масса, когда вы осветляете волосы. То есть как сметанка. Ну, у меня пока <laughs> что-то не очень. Вот. То есть на такое количество краски, которые я взяла, ну вот все, по-моему, это максимум. То есть где-то половинка вот этой баночки. максимально больно поэтому я их сниму пожалуй если вы хотите сохранить перчатки и у вас нет талька, которая по -моему, в аптеке стоит рублей 200 то можете использовать муку, просто ее внутрь насыпайте и они у вас не слипаются после использования а, ну, понятно почему больно, потому что волосы у меня еще влажноватые я их не сушу феном, потому что это очень, скажем так, портит волосы. Ну, блин, да, конечно, мне это Сижу тут осветляюсь сама. Фен портит волосы. Умно. Короче, как-то максимально глупо их закрутила, завертела. Теперь мы ищем как бы поудобнее сесть чтобы спина не так напрягалась и болела у меня же заказ я сижу, на у меня и так и так болит выпиваем для храбрости я нужен ну ч ⁇ приступим убивать свои волосы не так страшно, как это может показаться. У нас всегда есть короткие прически, прически. Третий раз уже, наверное, о них говорю. Но это больше напоминалка для себя. Вообще лучше берите, наверное, безамячную краску. Она у стиля есть. когда я крашусь сама где-то в мире плачет ну наверное сотня парикмахеров которые смотрят этот видосик и один парикмахер я не знаю статистику ко мне еще котенок пришел он, видимо ленюха это это плохо пахнет тоже хочется светлиться но я его светлять не буду Черные и белые это мои любимые цвета, цвета животных, шорстких. их. Их прекрасные милые шорстики. Блин, что это я ступила, я же могла капус добавить в стейк трешку. Дело того, что я навела. Ну, ладненько, ладненько. Сейчас мы будем наводить новую порцию. И в эту порцию я добавлю капусы. И разные фирмы вместе лучше не вот. Чуть-чуть Мне кажется, что я уже чувствую, как отваливаются мои волосы. Поболейте, что ли, за меня чуть-чуть. Белый у меня абсолютно кончился. Ну, почти там чуть-чуть осталось. И это не в счет. Еще одна хромоэнергетическая ампула, еще одно маслице, типа оно поможет мне не остаться без волос. Чтобы бы мне помогло не остаться без мозга? Есть вообще такие лекарства? Я надеюсь, оно не даст никакого отрицательного эффекта. короче, будем считать, что челка окрашена капусом, а все остальное эстелька. Будет забавно, если эстельевская краска не возьмет вот этот, который я добавила. Просто не хочу очень-очень много повторять одно и то же. Итак, ну чё? Темнеет будем. Навела я, на самом деле, дофигищу для челки. Поэтому сейчас я это еще распределю по остальным голосам. Может, поможет. Вот. И что-то оно не темнеет. Хе -хе. Забавно. Так, волосы сейчас не выпадают, это уже хорошо. Вот, сейчас начинает темнеть. но ну, прям чуть-чуть, чуть-чуть. Надо еще время засечь. А руки-то грязные. Четыре часа ровно. Ночи, Я ночью все это делаю, да. Шот мне подсказывает, что с работы меня выгонят. Ну, типа, абсолютно синие волосы. Это, конечно, круто. Но не в такой интерпретации. Знаете, я, пожалуй, не буду ждать еще. 10 или сколько там ну там сказано 35 минут мне надо только затонироваться поэтому я наверное сейчас уже пойду смываться и если она будет такой синее, я просто воспользуюсь шампунькой одной тип, который очищает ваши волосные лукавицы бальзам стойненько, потому что только он у меня и остался и что, и буду серенькой Хотя, видите, вот такой светлый цвет, типа. Приятненький вот на волосах. Что у нас? Оп! Синюшная синь. Зато вы теперь знаете, какой краской можно покраситься как бы недорого, так, чтобы действительно надолго было. Она надолго красит. Че, погнали смываться? Погнали. Боги к нам милостивы, но не очень. И сейчас объясню, почему. Милостиво, потому что оставили меня все таки с волосами, а не милостиво, потому что меня вот, скажем так, затонировало. Но на самом деле, блин, цвет мне нравится, и я бы, я бы его носила, если бы на меня не начали кричать на работе. Я думаю, начнут. Это, кстати, цвет после двух помылок шампунем. Обычно. И сейчас покажу. У меня есть вот такая вот штучка это типа шампунь в глубокой очистки и он смывает цвет и по идее он подходит для краски антоцианином то есть он раскрывает волосины, эти чешуйки и мывает из них цвет. короче вот эта вся фигня тут по моему вот очень хорошо видно то что не окрасилось сзади по моему есть еще рыженький и после тонирования синим и фиолетовым обычно выступает его коричневый цвет. Какие волосы бы ни были. вот. И после этого надо снова вот эти вот непрокрашенные, то, что вылезло коричневым, надо снова осветлять. Но не полностью, а как бы только эти места промазывать. Фух. И потом можно красить, Обычно красить, по-моему, в серый. Но можно и исхитриться и покраситься в белый. Я так понимаю, не надо было добавлять этого тонера, надо было просто этот арктик, арктический лед в общем, брать. Либо, если добавлять, то добавлять ну, совсем чуть-чуть, вот прям капельку. Прям один раз так давануть. И пол тюбика, может, даже почти весь тюбик вот этого арктического льда. Тогда было бы нормально. Но у меня теперь, правда, волосы сочетаются с языком. В общем, спасибо за просмотр. Если у меня удастся умудриться смыть этот цвет, я, наверное, об этом напишу в группе, приложу фотку. А еще я сегодня купила маслица для волос. По-моему, от глискора но самое нормальное было лично для меня в подружке стоило, по-моему, 285 рублей что ли. Ну, короче, оно помогает, типа, восстановить волос. На самом деле, волосы вообще не восстановишь, им можно только придать э, вид ну, вид здоровых волос. То есть они будут блестеть, они будут нормально лежать. Они будут казаться даже, может быть, почти натуральными, ну, типа, не выжженными, не прожженными. Но восстановить их, ну, я бы сказала, нереально. Ну, то есть, нет, может быть, можно восстановить. Но это, наверное, скажут только вот от прям очень профессионала. Так что вам спасибо за просмотр. Если вам было полезно или понравилось это видео, можете поставить лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Как бы... Я это делаю не ради оценок. Я это делаю, потому что я это делаю. Вот, может быть, кто-нибудь научится на моем опыте. Либо кто-нибудь хочет получить такой же прекрасный цвет. Вот, и всем спасибо за просмотр, всем пока!